Пару недель назад, ребят, я записался на тест-драйв Tesla Model S, и вы знаете, я никогда до этого не водил Tesla, и сегодня я хочу поехать на тест-драйв Tesla Model S в Окленде, Новая Зеландия. Я очень большой фанат теслы признаюсь честно фанат теслы даже не как автомобиля а как пример компании которая успешно внедряет современные технологии в ту сферу которая не менялась уже очень длительное время и тесла это наверное первая компания которая действительно внедряет в автомобили инновации и такие компании как тесла очень сильно влияют на прогресс в наше время и внедряют прогрессивные технологии в нашу жизнь. Сейчас нам найдут машину для тест-драйва и мы поедем тестировать тест. Надеюсь, дадут нам не красную, потому что я не люблю красный цвет. Я тут вижу одну красную и хочу, чтобы мы покатались на синей, потому что это лучше будет в кадре выглядеть. When <laughs> cool. you pull down on that lever on the right, go cool. into drive. This one. Yes. Okay. Yeah. All so right. now you're in drive already. Pull up. You can go into reverse, and then push into the silver button. And this one. Yes. Silver, yeah. yeah and that puts it into park and the automatic uh, parking brake. Cord. Cool. Nice. This one here is for cruise control. Okay. Tap it once for cruise. Tap it twice for also auto steering. So okay. that's an additional option you can get, and this car has. On the left-hand side here is for the media, so you can increase the volume with radio. If you hold it down, you can also show different things on the car. Right now it's in car status, so as you can see, it shows the bar, which is the pressure in the car tire. Okay. On the right-hand side, you can do the same thing. Right now it shows the battery meter, and as you're driving, you'll notice that it shows orange and green. When it shows orange, that means you're using power to move the car. When it oh, okay. shows green, the regenerative charging is going on and then it puts some of your motion back into the battery. For the control panel, you can tap it once to go into the full screen, tap it again to show the menu again. And it shows you the battery meter in a larger format. This will actually show you how much power you're using if you're going on a hill or depending on your you're driving at yeah. the moment. For here is the rear view camera. Mm -hmm. and this one is for Bluetooth connection to your phone. Does it have a like, left side camera or something like that? No, it's just the one in the back. Okay. But we do have two cameras on both sides of the car. There's three in front here and one in the back. Uh -huh. And you don't see the images from the f from the cameras, but it'll show in the center here. So that car is a model of where we are now. You'll see the lane markings, and also you'll also see if there's anything beside you. So oh, it'll okay. show white if there's something far away, yellow a little closer, red if it's too close. Nice. Otherwise, you can actually have GPS on one. There's a lot of other controls you can do from the car, such as the way it accelerates, uh, the steering mode. If you, if you want to feel more like a sports car, we set the sport. So a lot of other things like heated seats. From the rear, front seats, you can control here. The rear seats though, you do have to do from the center control panel. The steering wheel is also heatable as well. You can change the display mode. We've had complaints from some people that the screen is too big. Yeah, I don't know, yes. but they say it's distracting, so if you do find that's a case for you, you can set it to night mode. Alright, so let's get on the way. So if you want to follow the highway to here, and we can take the highway back. The weirdest part is no noise at all. I'm actually looking to buy a new one, the Model 3, but like waiting for 18 months is quite a lot. <laughs> oh yeah. The other automakers don't like us very much, because yeah. we're making them a step up their game. Yeah, exactly. It's, so it's, so it's the regenerative braking. Ah, okay. Yeah. So if you're, when you're in the city, you don't really need to use the brake very much. So yeah, you can see the... So now once the circle with the steering wheel shows up, that means you can turn the auto-steer это не самый быстрый, Нет, но скорость для этого, это 75D, а yep. 90 и 100D. Вы только с P100D. Ребята, мы едем на Тесле по моторвею в Окленде. Вы знаете, я когда и собирался ехать на этой машине, у меня было двоякое чувство и почему-то я думал, что я не буду сильно впечатлен автомобилем, но я реально впечатлен. Не только потому, что у этого автомобиля название Tesla, просто тем, насколько много разных интересных функций в этом автомобиле есть. И... Вы знаете, наверное, после того, как я проедусь в этом автомобиле, мне будет очень сложно сесть за руль своего автомобиля. Теперь я очень серьезно настроен на то, чтобы купить себе Tesla, потому что машина действительно крутая. They couldn't crush it with the machine, they broke the crash test machine. I think hey, this one is the safest car in the world, right now? Yeah. Uh, car and driver gave it a metaphor for 6 out of 5 stars. Mm. Mm. Mm. Hey guys, yeah, it, то, что она красная, не имеет абсолютно никакого значения именно потому, что это Tesla. Она едет очень, очень Как нравится Да, это довольно Я комфорт. Да, да, это круто. к этому. Ребята, знаете, что я еще заметил, что на этой машине очень сложно чувствуется скорость. Вот мы сейчас едем уже 110 км в час, я практически этого не чувствую. Есть машины, в которых это очень сильно чувствуется. Чем машина больше, тем это чувствуется меньше. А на вот этой машине нет звука. Ты вроде быстро едешь, но у тебя нет такого ощущения, как будто бы ты куда-то вот несешься. И ты понимаешь, что у него очень большой потенциал, она просто очень быстро разгоняется и едет. Orange showed us power use, power use yeah. and green one power save? Yeah. Okay, It doesn't seem like it's doing a lot of savings. That's okay, no one can do savings in these days. How many uh, charging stations in Auckland? There's about 700 total in the country now. Uh, I would recommend if you do get an electric car to download this app called PlugShare. So this will show you all the charging stations around the country. Most of them are free, so if you look, click into it, you can see how much it costs for parking, how much it costs to charge, so if it doesn't say what a charge is, then it's free. And people are very friendly on the EV community, so they'll even take pictures, show you what the charging place looks like. Да, ребят, вы знаете, наверное, электромашины изменят мир э, автомобилей, в принципе, да, и Tesla вот одна из компаний, которая действительно начала это уже менять. Потому что такого, что делает Тесла, не делает пока еще особо никто, да? И мы можем говорить о том, что существует множество разных автопроизводителей, которые делают что-то похожее, но все-таки прогресс толкает именно Тесла. Когда прогресс идет семимильными шагами в любой области, появляются какие-то новые компании, новые идеи. И поэтому я люблю Теслу скорее не за то, какие автомобили она делает, хотя автомобиль действительно классный. А именно за то, что она делает и куда она движет этот мир. В общем, ребят, мы протестировали Tesla. Машина мне очень сильно понравилась. Настолько понравилась, что я действительно готов рассмотреть возможность ее купить. Я не уверен, что я сделаю это в Новой Зеландии, но... Как минимум, у меня появилось очень сильное желание это сделать в принципе. И если вы еще думаете покупать вам Теслу или нет, я вам советую не ходить на тест-драйв. Потому что после этого вы захотите ее купить.